В купе сидит монашка, вдруг к ней заходит дама в шикарно-норковой шубе. «Монашка, О, господи, сколько же такая прелесть стоит?» Дама отвечает, «Всего лишь одна ночь любви». Снимает она с себя шуба, у нее ожерелье. Монашка, «А это, это прелесть, что у вас на шее сколько стоит?» Дама, «Всего лишь две ночи любви». Снимает дальше дама себе перчатки, а у нее перстень, а на нем такой изумруд красивый. Монашка взмолилась и говорит, а это, это красота сколько стоит. Дама, да всего лишь три ночи любви. Наступила ночь, стучится кто-то к ним в купе. Монашка, кто там? Это я, отец Андрея. Она, шли бы вы, отец, куда подальше со своими карамельками».